Толпа ни в коем случае не сможет владеть никаким искусством. И если вообще существует царское искусство, то ни множество богатых людей, ни весь народ в целом не в состоянии овладеть этим знанием. Правление большинства во всех отношениях слабо. Платон, греческий философ. Всем доброго времени суток. Выборы в России это больная тема. Каждый раз после всенародного голосования всплывают факты о многочисленных нарушениях и фальсификациях. После чего мы узнаем, что нас в очередной раз обманули, и поэтому-то мы так плохо и живем. Но давайте представим, что выборы у нас проходят законно и честно, без подлогов и фальсификаций. Будет ли в таком случае работать система выборов? Только самый ленивый не будет пользоваться кэшбэком. А если возвращать деньги за покупки, то нужно выбирать лучших. Letyshops выплатит процент за покупки в более чем 1100 магазинах онлайн. Переходите по ссылочке, регистрируйтесь и начинайте получать денежки за покупки любимых вещей. Единственный возможный вариант, когда такая демократия работает, это если вы проживаете в маленькой деревушке, где все хорошо знают друг друга и поэтому знают, кому стоит доверять управление деревней, а кому нет. В рамках же более-менее нормального города, а тем более огромной страны, знать кандидата лично невозможно. Поэтому, когда мы голосуем за отдельного кандидата, мы голосуем за тот его облик, который создается СМИ и пропагандой. Вот тут-то начинается самое интересное. В теории каждый вменяемый человек, подходящий по определенным условиям по закону, может попробовать себя в качестве кандидата во власть, но на практике ни у кого и никогда не бывает равных условий. У какого-нибудь дяди Васи из села Залупкина, решившего попробовать свои силы на президентских выборах, нет никаких шансов перед олигархом, который за свои деньги может создать себе такую безупречную репутацию, что его сразу можно приписывать к лику святых. Предвыборные кампании, пиар, пропаганда – все это требует очень больших денег. У того, у кого их больше, и шанс победить на выборах больше. Олигархи и коррупционеры при таком раскладе имеют неоспоримое преимущество перед честными гражданами. Но окей, отбросим финансовый момент и поговорим о том, чем в первую очередь завлекают кандидаты свой электорат во время агитации. О предвыборной программе. «Если вы меня выберете, то я сделаю то-то и то-то, и в итоге всем будет хорошо. Ко-ко-ко!» Говорит нам кандидат на высокий пост. А придет он к власти, станет ли выполнять свои обещания. Никаких гарантий нет. В случае неисполнения своих обещаний, оправдание найти очень просто, мол, коварная оппозиция нам мешает, мы не виноваты. То есть, выборы выигрывает а тот, у кого больше денег и б тот, кто лучше умеет врать. Обычно проходимца во власти за неисполнение обещаний отправляют гулять куда подальше и просто не переизбирают на второй срок. После чего народ выбирает другого проходимца и все начинается по новой. Соглашусь, что иногда бывают проходимцы чуть получше, иногда чуть похуже, но сильно от этого ничего не меняется. Посмотрите на Соединенные Штаты Америки. На место Обамы пришел Трамп. Сильно ли от этого изменился политический курс страны? Демократия – это всегда власть большинства. Большинства, которое покупается на красивые лозунги, слащавые обещания и медийный образ кандидата. Неважно, что это большинство совершенно неграмотно в вопросах политики, экономики, законов и прочее. Мы захотели проголосовать так. Не согласны? Извините, зато нас больше. Получается, что во всех вопросах, будь то медицина, образование, управление транспортом, банковское дело и так далее, мы обращаемся к профессионалам, а в таком важном вопросе, как управление целой страной, готовы довериться кому попало. Демократия – это система управления, полностью основанная на нашем ЧСВ. Когда мы ставим за кого-то галочку на бумажке, то у нас возникает ощущение, что мы такие невъебенные, прямо сейчас выбираем судьбу страны, и наша единственная галочка вот прямо сейчас решит все. Все эти слова в конституциях о том, что существует какая-то власть народа, Самые бредовые слова за всю историю. В реальности власть всегда сосредотачивается в руках конкретных людей или групп людей. Властью обладает тот, кто убеждает в ней остальных. Вам кажется, что ваша галочка в избирательном бюллетене все решает? На самом же деле, вопрос о власти решается за кулисами. А как же быть, спросите вы? Критикуешь? Предлагай! Альтернативы демократии можно найти всегда. Главное перестать слепо поклоняться этому слову как чему-то сверхъестественному. Выборы можно заменить отборами из потенциальных кандидатов силами компетентной группы, состоящей из представителей различных профессий и сфер деятельности. Отбор такой обязательно должен включать в себя экзаменационный тест на соответствие кандидата всем необходимым качествам и навыкам для управления страной.